Всем здравствуйте! Вот и очнулись кедрики. Кедрика нынче, третья весна у них, две зимы они перезимовали. Но ну, ура! Погибших практически нету и фактически тоже. Так вот мы вырастили кедрики дома, в домашних условиях. Зимуют они у нас. На улице вот в этих стаканчиках. Растет кедр тихо до 5 лет. Поэтому боялись, что они не перезимуют в стаканчиках. Но зимуют под снегом ничего. Все нормально у них. Живы-здоровы. Тихонько растут. Так что люди, кому можно, выращивайте сами. В домашних условиях стратифицируйте семена, закладывайте их с осенью под снег, весной отогревайте и когда они дадут раскита тогда сажайте, так как схожесть кедровых семян не сильно хорошая. Такие у нас получились кедрики. Все, всем до свидания.